Так, значит, лекция шестая. Шесть, часть, первая. Значит, мы закончили прошлую лекцию тем, что рассмотрели кривую задачу для, в двумерном случае, для магнитеврического поля. И мы рассматривали задачу Дерехле, то есть, фактически, задавая по периметру, по границам области, задавая значение поля. Значение поля. Теперь можно не только задачу Дерехли оставить, но и задачу Неймена. То есть, в прошлый раз была задача Дерехли. Задача Неймена, например, можно... Значит, с учетом того, что у нас, ну, как бы, вот, скажем, если в E значит, это воздух. Вот, вот эта область двумерного распределения, в котором X, Z. А тут у нас одномерный разрез переходит в один одномерный, тут в другой какой-то одномерный. Значит, или вот Z, ρR от Z. Вот, значит, что можно сказать, что на больших расстояниях от области неоднородности у нас поле по горизонтали практически не меняется. То есть можно в качестве граничных условий на левой и правой границе, например, использовать, вот если е-поляризация, все это для И, задача решается, условие Д, по dn равняется нулю тогда мы получаем, по крайней мере, на этих границах мы можем положить условия, которые для на нормальную производную, то есть задачу Неймана, может быть, вот по этим границам задача Неймана, например, заложена. Можно вот эти смешанные краевые, смешанные граничные, смешанные краевые условия, краевые условия, это комбинация нормальные компоненты плюс некоторым коэффициентом само поле y какое-то значит допустим равняется нулю такие кривые условия можно и значит, использовать они называются кривые условия асимптотического асимптотические кривые условия вот если замешать производную со значением поля, то, оказывается, можно уменьшить область моделирования, приблизить ее к... Вот с помощью этих асимптотических граничных условий можно э, уменьшить, не, не так далеко уходить в область горизонтально советского разреза налево-направо, и воздух можно меньше уходить. То есть асимптотические граничные условия позволяют оставлять часть аномального поля. То есть если... Условия Дерихлея и условия Неймана подразумевают, что влияние вот этой аномальной зоны граничится полностью закончилось, то асимптотические граничные условия позволяют приблизить область моделирования к той области двумерной неоднородности, оставить часть аномального поля, просто как бы далеко от источника есть некоторые приближенные соотношения между производной, по нормальной, и самим полем, который выполняется на некотором расстоянии, который позволяет как раз приблизить, уменьшить, область моделирования, а это важно с точки зрения последующих вычислительных затрат. Вот. То есть это первое замечание, что касается вот концовки прошлой лекции, что кроме значит, задач на рехле можно и задачу Неймана ставить, допустим, условия, что по нормали границы ничего не меняется, это как если далеко от АНВАЛИ отошел, так и смешанные краевые условия. То есть задача, то есть три типа можно краевых задач сформулировать. А второе замечание еще важно, что значит, в, 1D, значит, в 1D, в одномерном случае и в двумерном случае мы переходим, переходим, от, переходим от векторных задач, То есть в исходных уравнениях максима у нас Е, e, вектор Е, e, вектор H. Приходим к скалярным задачам, к скалярным задачам относительно уже отдельных компонент. Вот, ну, в одномерном случае там, скажем, EX или HY, вот, значит, а в в 2D, значит, в 2D у нас две разных скалярных задачи. Одна скалярная задача это относительно Y, и вторая это значит в E поляризации, а другая относительно HY в вашей поляризации. То есть важное замечание, что да, значит, это первое замечание А, замечание Б. Значит, замечание А, что разные кривые задачи можно. А замечание B, что значит, вот то, что мы имеем в двумерном случае, так же, как и в одномерном случае, мы, нам позволяет уйти от векторной задачи к скалярной. А потом ну, это существенно упрощает решение. То есть, когда мы рассматриваем в качестве одну компоненту поля, а потом уже все остальное получаем дифференцирование. Отдельная е полизация отдельно ваша полизация вот теперь мы, значит, вот это вот замечание закончили. Теперь переходим, значит, конкретно, значит, решение прямой задачи, значит, прямой для МТ пули. среди, методом конечных разностей. Метод конечных разностей сокращен МКР. Вот, значит, сейчас наша тема, которую мы с вами рассмотрим решение прямой задачи для магнетирического поля в двумерной среде методом конечных разностей. Значит, во всех численных методах мы переходим от непрерывных функций К функциям заданным в отдельных точках в отдельных точках в точках ну и называют на сетки на некоторые сетки значит мы переходим, тогда мы переходим от уравнений, тогда мы, пере, мы переходим, переходим от дифференциальных или, или интегральных уравнений, к системам линейных алгебраических уровней. Значит, метод конечных разностей. Значит, 2D, значит, МТ-поле, МТ-2D. Значит, давайте Е-поляризация для определенности. Будем сейчас рассматривать одну Е-поляризацию. Значит, берем всю область, которая определяется нашей краевой задачей. Значит, внутри области мы с вами имеем, как мы говорили, дифференциальное уравнение. Значит, вот x вниз о, извиняюсь, z вниз x лево, y сюда вторая производная по x плюс вторая производная по z минус k квадрат y равняется нулю. вот чем удовлетворяет все уравнение внутри области плюс заданная граничный усвоенный ну допустим, Дирихле. краевая задача деревья Значит, в методе конечных разностей, значит, у нас тут вот, еще раз, воздух, воздух, земля. Вот, ну и вот тут, допустим, зона, которая нас интересует, где имеются те двумерные неоднородности, которые нам нужно рассчитать. И дальше, значит, переход в горизонтальный свойственный разрез для того, чтобы нам задать граничные условия по краям. Вот мы всю эту область покрываем сеткой, прямоугольной сеткой. Причем в той зоне, где, значит, вот в тех точках, где, во-первых, узлы сетки должны проходить через точки, которые нам интересны результат. Ну, может быть, промежуточные тут быть узлы. То есть в любом случае сетка более густая с меньшими ячейками вблизи тех зон которые нас интересуют вся область покрывается вот такой прямоугольной сеткой значит количество узлов по горизонтали n количество узлов по вертикали m. то есть вот это первый давайте вот это внешние давайте на который граничный мы не будем номеровать это как нулевой первый это n-тое. значит тут по вертикали вот это первый это э, m вот это m будет вот это угу. первый m. вот и а вот это вот где мы задали условия диреклена допустим вот значит вот эта вот сетка всего n узлов по горизонтали m узлов по вертикали и при этом детальность этой сетки должна быть такая достаточно ну, например вот если какая-то вот складку мы описываем то она реально должна быть вот да тут вот еще что хочу сказать что мы переходим вместо непрерывного изменения поля мы переходим в каждом мы знаем только значение поля в узлах сетки дискретным значением поля в узлах сетки то есть мы как бы между узлами считаем, что не знаем только в узлах сетки, поэтому вот узлы должны попасть на те точки, в которых нам нужно, мы хотим получить результат. Вот если тут вот, вот эти галочкой помечены те точки, где мы хотим результат, обязательно узлы должны проходить быть и по вертикали и по горизонтали тут должны быть узлы, в которых значит, мы значение поля можем получить, значит значение поля только в узлах сетки. Тогда мы Вместо вот этих дифференциальных уравнений будем записывать их разностные аналоги для каждого узла. При этом, смотрите, мы считаем внутри каждой ячейки вот этой сетки сопротивление и электропроводность постоянная. То есть вот тут вот у нас константа. Сигма константа, ну, соответственно, ро константа. То есть каждая ячейка обладает постоянным сопротивлением. Следовательно, для того, чтобы, ну, например, вот мы какой-то хотим синклиналь, например, описать, мы должны иметь ячейки достаточно подробные, чтобы вот, разбив их, чтобы у нас мы могли адекватно описать с требуемой точностью вот этот объект. То есть нужно иметь разбиение, позволяющее с требуемой детальностью описывать чтобы нам хватало наших ячеек сетки, чтобы мы могли значит, иметь вот, значит, вот это будет одно сопротивление, другое, вот это все будет сопротивлением РО, например, это РО 1, будет сопротивление РО2, каждая ячеечка должна описать, быть, иметь, отдать постоянным сопротивлением. И вот конфигурируя эти ячейки мы должны описать тот геоэлектрический разрез который нас интересует то есть детальность разбиения должна быть достаточно ну вот я сказал 100 на 100 но может быть и больше то есть это ячейка может быть 100, сетка может быть 100 на 100 может быть там 200 на 100 вот, так, вот такой порядок 100 и более ячеек по горизонтали и по вертикали. Тогда мы можем интересующие нас структуры описывать требуемой детальностью. Плюс обязательно мы должны иметь узлы сетки в тех точках, где нам нужно получить результат. Таким образом, значит, что у нас получается? Значит, Переход в методе конечных разностей. Мы переходим от непрерывного задания поля в пределах этой области, ну, в пределах э, внутри, э, этих границ, э, внутри краевой этой задачи, мы переходим к дискретным значениям поля в узлах сетки. Плюс мы говорим, что внутри каждой ячейки этой сетки сопротивление постоянное. То есть мы должны, оно на соседних ячейках может быть различаться, но мы должны иметь достаточно детальную сетку, чтобы обрисовать требуемые нами структуры с необходимой точностью. Значит, всего узлов сетки n умножить на m, ну, скажем, 100 на 100, 10 в четвертой степени, 10 тысяч Значит, для каждого узла записывается разностная аппроксимация значит, дифференциального уравнения в нашем случае мы е-поляризация Значит, дифференциальное уравнение. Значит, вторая производная э, по горизонтали плюс вторая производная по вертикали. Минус k квадрат EY y равняется нулю. Значит, э, рассмотрим кусочек сетки, в центре которого будет узел с номером, значит, Фрагмент сетки вокруг зла с номером итем по горизонтали, житем по вертикали. 1 g g минус 1 g значит тут у нас получается вот в этом этот значит допустим сигма и t gt тут например сигма и плюс 1 gt сигма это же плюс 1 в этом в этом в этой ячейке значит тут сигма и плюс 1 G плюс 1 это что касается значит ячейк наших что касается узлов вот этот узел тут у нас и y и т и Здесь этот узел е y, значит e +1, G И плюс первое жит. Этот узел е y ит минус первое. Этот узел е y значит и минус первое. G и T. тут и после и y и ты g плюс 1 вот значит, центральный узел и 4 его соседа и 4 ячейки которые окружают вот то что будет задействовано в значит сейчас значит, вот в этом методе конечных разностей для каждого зла будет задействованы вот эти вот его соседи Значит, еще введем геометрию этой сетки Значит, вот этот вот, значит, допустим, это сделаем x и t x и минус первые, x и плюс первые. Здесь z, g минус первые, z, g, t, z, g минус первое Даже g плюс единица Значит, вот это назовем, например, дельта z житая. Дельта z это будет равняться z житая минус g минус первая. Вот это будет, то есть это размер ячейки по вертикали, значит, это дельта z Плюс будет равняться Z G плюс 1 минус Z G Соответственно, тут будет, вот это будет дельта Х, дельта Х. И Т. А это будет дельта Х и плюс один. Соответственно, дельта Х ит это x ит минус x и минус первые дельта x и плюс 1 равняется x и плюс 1 минус x ита вот все кажется мы все рассмотрели что тут в окрестности происходит теперь давайте посмотрим значит что такое значит вот в этих, в этом дифференциальном уравнении значит у нас есть вторая производная по x, вторая производная по z, значит, ну что такое вторая производная? Вторая производная это производная первой производной. Соответственно, давайте посмотрим первую производную по x, потом оттуда возьмем вторую производную и значит потом вторую производную Первую производную по Z, оттуда потом получим вторую производную. И, ну, короче, вот это все, все это дифференциальное уравнение запишем разностные аналоги. этого дифференциального уравнения. Опять давайте, чтобы тут у нас все-таки был перед глазами. значит первая производная, значит примерно первая производная y по x примерное его значение, ну допустим мы возьмем y вот эту точку y и плюс первая жит и плюс первая жит минус, значит, и y и т ж и т. То есть, смотрите, берем разность между значениями функции и берем расстояние, нормируем на то расстояние, на котором это произошло, дельта x и плюс первое. Вот это вот расстояние, на котором произошло это изменение. Изменение аргумента, на котором произошло изменение функции. Делим на x и плюс первое. Вот примерное значение первой производной. Из этого значения вышли вот это, отнормируем на это расстояние и отнесем, наверное, к середине вот этого расстояния. В середине между двумя узлами. Это результат. Значение первой производной. Теперь, то есть, это в точке вот посредине теперь значит если брать производную давайте эту точку можно так назвать ее примерно это x и t вот это вот x и t x и t плюс ну, допустим дельта x и плюс 1 делить на 2 в той, вот в этом, например, для этой координаты мы получаем теперь вторая первая производная вот в этой точке это будет по x в точке значит значит это у нас получается дельта x и т Точки, допустим, ну, значит, это назовем так, скажем, x и т минус дельты x и т разделить на 2. Примерно будет равняться y и t житая минус y и минус первая житы делить на дельты x и т Теперь посмотрим, чему равняется вторая. Да, вот это будет точным равенством, если функции будут меняться по линейному закону. Если между узлами функции меняется по линейному закону, то вот тут будет не приближенное, а точное равенство. Если уже изменение более сложные, чем линейные, то это приближенное приближенное значение первой производства. Теперь производная, значит, приближенное значение второй производной относящиеся уже к этому злу, значит, значит, вторая производная y по x в точке x и t в значит вот в нашем как раз положении нашего узла будет равняться первые первой производной y e и плюс первые ж и минус Е y и Т, Ж и нормировать на дельты x и плюс 1, минус, значит, это значение первой производной вот здесь, минус значение первой производной вот здесь, минус е y и Т, Ж Т, минус е y и минус первой Ж на дельта и т. значит вот эта разность первая первое производная приближенная вторая приближенная производная при, э, в, то есть первая производная в точке вот в этой минус первая производная в точке вот этой отнормировать на то расстояние на котором это произошло то есть это произошло на поении вот этого отрезка дельта х и плюс первая плюс дельта х и т пополам вот, отнормировать вот на это расстояние. Опять-таки приближенное равенство. Интересно отметить, что вот если первая производная точно совпадает с, ну, с реальным значением первой производной, если функция меняется по линейному закону, то вторая производная, оказывается, уже совпадет, вот, вот эта конструкция, не только по линейному, даже если по квадратичному закону меняется, то вот эта разностная аппроксимация второй производной совпадет с... Значит, будет не приближенное, а точное равенство. Ну, аналогично давайте вторую производную по, y, э, по Z запишем. Значит, вторая производная D, e, y по Z будет значит, приближенно равняться e, y и e, T g плюс 1 минус е y и t g t, делить на дельта z g плюс 1 минус и y и t g минус первые делить на дельта z gt. И нормировать на дельта z g плюс 1 плюс дельта z gt делить на два. Делить на два. Вот мы записали первую производную, а, вторую производную по X, вторую производную по Z. А теперь еще у нас в нашем уравнении, которым наша задача разностно аппроксимировать, у нас присутствует еще с вами значит, э, так, у нас с вами присутствует еще как квадрат ey. как в это разностное уравнение записать как квадрат y значит что такое ну как квадрат это значит у нас минус и омега нулевое сигма ну ey тут понятно ey и t, житы поскольку мы все пишем для и т житого узла это понятно вот Теперь Сигма какой взять? Ведь у нас тут 4 сигма. Вот, 4 сигма. Значит, мы как их писали? Значит, вот это сигма и т житы, сигмы и плюс первые житы, сигма и ЖИ плюс первые. Сигма. И плюс 1 Жи плюс 1 Значит, что взять в качестве сигма? Ну, самое простое взять сигма средняя. Вот это вот поставить среднее. Сюда сигма. Среднее это 1 четвертая между сигма и Ти, Жи, плюс сигма и плюс первые Жи, плюс сигма и Ти, Жи, плюс первые плюс Сигма и плюс 1 g плюс первые вот самое простое взять среднее арифметическое более правильно но ну, может быть средневзвешенное с учетом того что площади вот этих вот прямоугольников разные значит с учетом этого как бы коэффициент с учетом площади учитывающий вес с учетом площади вот ну вот таким образом значит вот мы смотрите все Втор... Одну вторую производную записали разностные, вторую, э... другую производную по Z записали разностные, и посмотрели, чему равняется вот этот это. вычленник. Теперь мы можем все эти, в принципе, во всех этих выражениях у нас присутствует. Во всех у нас присутствует, присутствует значение... значение поля в центральном узле, значение поля слева. Значение поля справа. надо Сосед над. И сосед снизу. Вот, и, собственно, вот 4. Значит, центральный узел и 4 соседних. Таким образом... Значит, во всех вот трех состав вот в этом, во второй производной по горизонтали плюс вторая производная по вертикали минус k квадрат и y равняется 0. Вот во всех, при разностных аппроксимациях, везде, значит, вот участвуют только вот эти величины. Давайте, значит, мы все это складываем и все это выражается в некоторых общих коэффициентах. Значит, то есть мы для итого житого узла получаем такое уравнение. Значит, Сам иты житый узел, значит, назовем C0 с индексом IG, Y и TGT -т -т будет участвовать. Плюс значит, сосед слева, C1 и TGT. Смотрите, вот этот индекс мы означает для какого узла мы записываем какого узла мы записываем это уравнение. А c1, c0 — это значит коэффициент при центральном узле, c1 — коэффициент при узле слева. Значит, c2 — коэффициент при узле справа. Значит, с3 – коэффициент при узле сверху. И С4 – коэффициент при узле снизу равняется нулю. Вот мы записали разностную аппроксимацию в виде алгебраического уравнения, куда входят пять неизвестных величин. Поле, поле в узле, в том узле, для которого записывается это уравнение, поле э, в узле слева, поле в узле справа, поле в узле э, сверху, поле в узле снизу. И каждый со своим коэффициентом. Вот для каждого этого житого узла мы можем записать такое такое такое, такое уравнение, такое уравнение. Теперь. Значит, всего этих уравнений, сколько узлов, столько уравнений. Значит, n на m значит узлов, соответственно, столько же уравнений и неизвестных. То есть для каждого узла мы можем записать это уравнение, для каждого узла Значит, значение поля в каждом узле для нас неизвестные. И, значит, то есть количество уравнений и количество неизвестных совпадают. И равно количество узлов. Ну, в нашем примере, значит, получается у нас 10 тысяч, 10 если 100 на 100, у нас сетка, то это 10 тысяч, 10 в четвертой степени неизвестных и 10 четвертой степени уравнений. Теперь... Смотрите, значит, что получается? У нас вроде бы уравне, неизвестных у нас 10 тысяч, а в каждом уравнении входит только 4, э, то есть, точнее 5 неизвестных, 5, неизвестных, 5 неизвестных. А остальные, если мы хотим записывать систему линейных алгебраических уравнений, то в каждом уравнении должны входить все, все неизвестные. Значит, остальные неизвестные входят с нулевыми коэффициентами. То есть все остальное, все. Вот только 5 из 10 тысяч с ненулевыми, все остальные с нулевыми. Давайте посмотрим, как располагается, значит, вот если мы будем записывать, значит, вот это вот в виде системы линейных алгебраических уравнений, то есть, смотрите, вот, давайте сейчас позже, да, хорошо, будем записывать в системе, посмотрим, как э, располагаются вот эти не нулевые коэффициенты в этой системе. системе линейных губернических уровней. Для этого нам нужно ввести сквозную нумерацию. Значит, сквозная нумерация сквозная нумерация узлов сетки. Значит, вот, значит, наша сетка. Предлагается так, вот этот, значит, первый узел, это n-узел. Значит, соответственно, n плюс первый узел, 2 n-узел. Ну и так далее. И в конце, значит, тут получается n на m узлов. Значит, вот так идет нумерация вот сюда, потом сюда. То есть мы переходим сюда, потом так нумеруются, сюда переходим, вот так нумеруются, и так далее. Идет сквозная нумерация. Значит, первый узел единица, последний узел n на m, с номером n на m. Вот. Если мы делаем такую нумерацию, то давайте… Да, еще тоже момент, смотрите какой. Что происходит у нас? вот? У нас есть внешние, тут заданы граничные условия. Что происходит, вот, например, в первом узле? В первом узле, когда мы записываем, значит, вот, допустим, в качестве и этого, житого, допустим, у нас, значит, и равняется единице, g равняется единице. Значит, этот узел примыкает к, значит, границам области моделирования. То есть мы цепляем граничные условия тут, вот что значит у нас, смотрите, вот в этом сосед слева, сосед слева, вот для, если i равняется единице, g равняется единице. Со след, сосед слева — это э, граничные условия, которые мы знаем из условий Дерихле, значение поля, которое мы знаем из условий Дерихле. Значит, соответственно, вот этот c1, уже e, y, и минус 1 j — это уже известная величина, и она просто, если это известная, то она переходит в правую. Вправо. слева у нас стоят неизвестные с некоторыми коэффициентами, а вправо свободный член. Это превращается в свободный член. То же самое, если мы находимся на верхнем ряду, то сверху у нас тоже известные величины уже граничные условия на верхней границе. Это нас касается вот вот это вот е и т g минус и е и т минус 1 это сосед сверху который тоже в данном случае если у нас левый верхний угол то тоже известная величина и тоже отсюда переходит сюда таким образом при сквозной нумерации, что у нас получается значит у нас получается значит вот давайте мы запишем значит у нас во-первых все это записывается так что значит вот этот вектор е у сквозная нумерация, он превращается в вектор Умножить на матрицу коэффициентов системы C равняется вектору свободных членов B. Значит, Y это совокупность всех наших вот, EY. Первое, вот оно. А в конце EY n умножить на m. Это вот это вот. Это первое, вот так они пошли, пронумеровались. При сквозной нумерации это получается линейный, так сказать, э, такой элемент, в котором, который рассматривается как вектор с точки зрения линейной алгебры. Вот. Матрица коэффициентов системы. Вот давайте посмотрим, как тут она выглядит. Да, вот матрица коэффициентов системы. Вот. А тут э, тоже, значит, тут b1, а тут bn на m. Значит, для всех внутренних узлов b равняется нулю, то есть в основном это нули. И только там, где мы задеваем, подходим к границам, там у нас появляются известные значения. И эти известные значения переходят в правую часть, и тогда правая часть отлична от нуля. Для всех внутренних узлов сетки правая часть равняется нулю. Значит, теперь посмотрим структуру c. C. Значит, c состоит в основном из нулей. Но где у нас не нулевые? Значит, смотрите, тут. Вот примерно, значит, возьмем первую, первую нашу строчку. Значит, узел, значит, тут, значит, вот мы для первого узла записываем. Первый узел сам на себя участвует в уравнении? Участвует. Это вот с коэффициентом c0. Он участвует с коэффициентом c0. Значит, фактически у нас стоит не нулевой, вот c нулевые тут стоят у нас. Вот. Сосед, следующий при вот этой сквозной нумерации, сосед справа. Сосед справа участвует? Участвует у нас тоже. Это ну, с, какой сосед справа? У нас коэффициент имеет, значит, наверное, с 2 с 2 это коэффициент, ну то есть это не нулевой элемент, с 2 назовем. Вот. Дальше идут нули, нули, нули нули, нули, нули, в какой-то момент возникает, мы проходим при вот этой сквозной нумерации, переходим уже на следующую строчку. И тогда возникает сосед снизу, в данной ситуации не нулевой. Сосед снизу, это у нас, он сосед снизу, тут в нашей нумерации это G плюс 1, c 4 c 4 c 4 с индексом, то есть вот этот Давайте не нулевой, вот так я рисую не нулевой, жирненький, это c 4 Потом дальше опять нули, нули, 0 до конца. Вот. Значит, следующий, значит, следующий у нас будет уже, э, значит, вот этот главный будет вт, э, уже второе, э, второе уравнение для второго узла. Значит, вот тут идут, вот по этой, короче, главной диагонали пойдут С0, она всегда не нулевая будет. Соседние диагонали тоже не нулевые, это соседи слева и справа. И дальше на некотором расстоянии соседи снизу и сверху вот так будет располагаться не нулевые элементы в матрице С. В матрице С. Все остальное будут сплошные нули. Значит, на вот этот вектор Е равняться вектору В. Вот так в матричном виде будет записана система уравнений для разностных уравнений для этой, сетки, для этой сетки. То есть вектор неизвестных значений E, которых нам надо найти, умножается на матрицу коэффициентов C, равняется вектору правых свободных, свободных членов B. Вот система уравнений, которая получается за счет разностной аппроксимации. Теперь... Эта система обладает размерностью очень большая, ну, в данном примере у нас 10 тысяч, но в основном все это не нулевые элементы. В основном нулевые элементы, и только на пяти диагоналях, вот главная диагональ, две соседние диагонали и еще две диагонали на некотором расстоянии, где располагаются не нулевые элементы. Как решаются такие системы? Значит, собственно, два основных направления. А, значит, итерационные методы. Это дается некоторое начальное приближение, выбирается некоторое начальное, и потом последовательно уточняется. При этом рассчитывается невязка, и вот это вот номер, номер итерации, вот эта невязка, происхождения, и она вот постепенно... Уменьшается, то есть под невязкой насколько левая правая, равна правой части, левая часть системы равна правой части происходит постепенное уменьшение невязки, но этот процесс может быть очень медленно сходящимся, то есть вот это вот очень в какой-то момент сначала могут невязка быстро уменьшаться, давайте так невязка, невязка разница между левой и правой части системы, а это номер итерации. То есть, вроде бы, вычислить достаточно простые процедуры в этих итерационных методах решения системы линейных и уравнений, но, может быть, сходимость может быть медленная. Сх возможно, медленная сходимость. Гораздо лучше в этом смысле прямые методы. Значит, ну, какие мы знаем? Метод исключения Гаусса. Прямые методы решения, славые решения, итерационные методы решения. Метод исключения Гаусса. Значит, метод исключения Гаусса, он основан, что мы берем вот эту матрицу, которые у нас с вами есть. Вот так, не нулевые элементы. И потом, делая определенные процедуры, приходим к треугольной матрице. Все, а вот тут, допустим, ноль. Или наоборот, или верхний или нижний. Значит, верхний треугольник или нижний треугольник отличен от нуля, а все, другая часть полностью равна нулю. Имея такую матрицу, дальше... Значит, вот это значит, первый шаг. Первый шаг. А второй шаг метод последовательной постановки. Второй шаг. Это последовательная подстановка. То есть отсюда мы из Значит, из первого уравнения. Тут у нас. Легко находим первое неизвестное, поскольку тут только один коэффициент не нулевой. Значит, мы ну просто этот, значит, вот это значение первого неизвестного получается просто делением правой части на первый коэффициент. Ну и дальше потом уже во втором уравнении у нас два ну, последовательно подставляем уже известное первое значение, получаем второе и так далее. Метод исключения Гаусса, но он как бы, то есть не очень требует больших вычислительных затрат. То есть, то есть у него тоже свой недостаток. Значит, у итерационных методов мед, возможна медленная исходимость, а у метода исключения Гаусса большие вычислительные затраты. И вот тут наиболее эффективный метод тоже прямой метод. То есть прямой это когда вы за ограниченное количество, за определенное количество действий получаете уже точный результат. Вот. Это значит, называется метод прогонки. Метод прогонки он вообще придуман для трех диагональных матриц, когда нулевые элементы располагаются на основной диагонали и на двух соседних. Но, а у нас пятидиагональная матрица. Но есть модификация этого метода прогонки, называется метод матричной прогонки. Метод матричной прогонки. Его смысл такой, что вы нашу пятидиагональную матрицу разбивают на подматрицы, которые, оказывается, носят, там, в общем, получается трехдиагональные матрицы, но уже на уровне подматриц. Значит, получаем трехдиагональную матрицу, но каждый элемент уже не... Представляет собой подматрицу. Подматрицу. Ненулевые подматрицы расположены на трех диагоналях. Вот такое есть. Значит, в численных методах есть модификации метода прогонки, метод матричной прогонки. Вот он как раз очень хорошо подходит для решения наших задач с пятидиагональными матрицами. Вот для метода конечных разностей мы его применяем. Значит, таким образом, значит, вот решая систему линейных алгебраических уравнений, мы находим распределение, в данном случае, EY и TGT. и TGT. Теперь дальше возникает вопрос, что у нас нам нужно для того, чтобы завершить решение этой задачи, нам нужно получить, кроме EY, у нас еще с вами есть X, тоже в этих же узлах, и TGT, и HZ зоах и т.д. значит ну для этого мы вспоминаем что у нас те связи которые у нас были значит между значит, когда мы рассматривали значит, э, значит э, ну вот это в данном случае я поляризацию мы говорили с вами что э, У нас hx это значит минус единица разделить на и омега нулевой dy по dz, а значит HZ равняется единица делить на и омега нулевое d y по dx вот тут значит если мы имеем y уже на сетке мы получили на сетке во всех узовах сетки мы знаем то дальше вот здесь мы можем получить разностный аналог то есть допустим мы взяли y ИТ, ЖТ, скажем, по вертикали. Взяли и ты Ж плюс первые, Взяли разность, отнормировали на то расстояние, на котором произошло это изменение. То есть мы с помощью разностных аналогов можем посчитать магнитное поле в, во всех узлах сетки. То есть, то есть диф, вот это вот дифференцирование делаем приближенная тоже с помощью разностных аналогов дифференцирование по, по вертикали и дифференцирование по горизонтали таким образом значит, в результате мы получаем во всех уз, во всех узлах сетки мы получаем электрическое и два магнитных поля соответственно мы можем получить и передаточные значит это у нас э значит Передаточные, передаточные функции значит, Передаточные функции Это у нас э, Импеданс Е, Y ну, Допустим, в том же ИТ, же и Узел Разделить на HX То есть, кстати, импеданс Он тут будет со знаком минус Только надо его взять HX ну или ну, этот самый, HX-итый житый узел, импеданс. Вот этот импеданс, он, поскольку он отвечает току, текущему вдоль, значит, это называется продольный импеданс. Продольный импеданс. Продольный импеданс. Значит, импеданс для Е-полизации. Ток течет вдоль структуры. Вот. Значит, из импеданса, из продольного импеданса мы можем получить рукажущиеся продольные. Это будет, соответственно, модуль фазы импеданса продольная, аргумент Z. Кроме этого, кроме импеданса, у нас вот в Е-поляризации e у нас возникает компонент HZ. Есть, присутствует. Следовательно, у нас мы можем, смотрите, у нас... Кроме импеданции, еще есть матрица ВЗ Паркинсона. Это связь HZ с WZX, HX, плюс WZY, HY. Значит, у нас значит, в Е-поляризации есть HX и HZ. Вот. В Вашей поляризации у нас есть HY, но нет HZ. Следовательно, у нас значит, есть вот этот коэффициент, то есть H y не порождает hz, нету вашей полиализации, значит, вот этот коэффициент равен нулю, следовательно, hz равняется wzx на hx. wzx равняется hz разделить на hx. Таким образом, значит, мы, ну тоже, соответственно, это все в каких-то узлах и то и то и то поскольку все решается дискретно. То есть у нас есть продольный импеданс, из которого мы получаем рукавующиеся и фазу импеданса продольные, и есть элемент матрицы Визе-Паркинсона, значит, соответственно которую это h z разделить на hx кстати соответственно в двумерном случае вот если нарисовать значит x y y это простирание вот у нас допустим какой-то проводящий объект двумерный в плоскости значит, проводник проводящая зона мы помним что матрица визе паркинсона можно представить в виде вектора zx на орд x плюс w z y на орд y значит мы с вами установили что вот этой части нету есть только по орду x очевидно будет направлено от проводника значит вот w вектор который вектор визе паркинсона вектор надо подчеркнуть, что все эти решения, которые мы сейчас обсуждаем, это решения на одной частоте. Если значит, для того, чтобы на практике нам нужно получать кривые МТЗ, частотные зависимости кривые, значит значит амплитудные кривые фазовые кривые в зависимости матрицы -Паркинсона от частоты соответственно решать нужно прямую задачу столько раз сколько, сколько частот у нас имеется при этом значит при изменении частотного диапазона при изменении частоты у нас меняются коэффициенты матрицы С, в системе линейных алгебраических уравнений. Мы помним, что в c0 входит k. k зависит от частоты, поэтому меняем частоту, меняется матрица. Ну, коэффициенты матрицы c. Плюс, кроме того, с изменением частоты, вообще-то, по-хорошему, надо и сетку перестраивать. То есть, вот эта геометрия сетки, которую значит, покрываем область, она хороша для в определенном диапазоне частот. Если частота меняется, в широком диапазоне, то можно делать, допустим, одну сетку для высоких частот, более детальной, менее детальную, но на большую глубину и с большими удалением этих э, границ, э, на которых задаются граничные условия, на низких частотах. То есть обычно, если диапазон частот широкий, то нужно сделать, делать не одну, а одну или две-три две, сетки в зависимости от, ш, насколько широко, в каком широком диапазоне меняются частоты.